Алан, смотри! Рыцари Ордена Круассана! Здравствуйте всем, кто смотрит это видео. Сегодня видео о гибелине апокалипсис. Вернее, правильно его назвать. Это шпалеры, а не гибелины. Потому что гобелены, название Гобелены к тому времени еще не существовало. Об этих как правильно или опять называю гобелены апокалипсис. Много есть различных статей и видео, которые я приведу внизу видео. Вы увидите ссылки внизу этого видео. Поэтому знаете, какая там длина, ширина, сколько сохранилось, сколько не сохранилось, истории их реставрации. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу немножко, чтобы вы поняли, что такое было для средневекового человека конца XIV века увидеть этот гобелен, который иногда выставлялись, выставлялись в церкви по большим праздникам. То есть туда шли паломники, чтобы увидеть только это. Конец XIV века это идет война, Многолетняя война между Англией и Францией, которую впоследствии историки назовут как Столетней войной. Опять же, свиретствует чума. Много раз она приходит на территорию, вернее, ну, той Европы средневековой, выкашивает практически одну треть населения, около одной трети населения Европы. Также возникают бунты. Бунты возникают... Из-за того, что голод в это время часто бывает. А голод бывает из-за того, что, как говорят сегодняшние ученые, что в эти года, в XIV веке, наступил какой-то малый ледниковый период. И иногда даже летом шел снег, и ну, не урожай был. А так как еще Америка Колумбовна не была открыта, то картошки в Европе не было, и в основном... Произрастали злаковые растения, и отсюда все эти неурожаи от заморозков, ну и, соответственно, голод. В общем, увидеть, прийти откуда-то издалека, средневековому человеку посмотреть этот гобелен, это примерно, даже если сравнивать, не то, что вы пойдете, как средневековый человек попал бы в кино и посмотрел бы на широком экране какой-то фильм, про конец света это даже еще больше это примерно для сегодняшнего человека увидеть реально в реальности атомный взрыв восхититься этим и одновременно понять что ему уже пиздец ну просто может быть когда-нибудь может быть когда-нибудь через сколько-то времени а? я говорю, ну, может когда-нибудь через... А не с чем вы блинете? То, что они на сюжет апокалипсиса на сегодняшний день является самым древним памятником да. ткацкого искусства такого размера. Да. Не то, что они самые древние, а то, что в таком большом размере. И что эта монументальная работа была заказана в 14... 1375 году герцогом Людовиком Первым анжуйским братом короля и создавалось в течение 7 лет. Достаточно короткий срок для произведения такого масштаба. Так, эскизы гобелен. Гобелен первоначально представлял собой ансамбль из 6 настенных ковров 6 метров и длиной 23 метра. Центральное положение каждой части занимает знаменитый персонаж и обновлены 7 сцен, расположенные на двух уровнях между полосой неба и полосой земли нуждают обосноваться там первого и дети норманы, слушай они вон, Англию живые ох, эти норманы три века спустя, когда в Анджу господствует могущественная династия плантогенетов плантогенеты? плантогенеты господствуют, так они везде в Англию. 300 так они владели Францией и Англией второй плантогенет плантогенет Почему пункт гнета здесь? Потому что они здесь... Okay. Анжи. И на русском пишется Анжу. Это сюда где? Анжуйский. Да. Да, конечно. In the 18... custom? Uh no no no no in custom. 1810. eighteen was a stay in Angela. Many of them have uh, um, permission to visit family. You And well, uh, I have a, a copy of a newspaper of this time. Yeah, um, yeah. yeah. Yes, I <laughs> After, after the <el> program is <laughs> <laughs> Okay. Yes. I go too. Very hot. Very hot. Today. Today 27th of September. Yes, I remember you sent me 30 for you. So that, yeah. We will go into the city. Yes, That's okay. That's stupid middle age house, да. Это между шоссе. Супер, stupid, stupid, Супер. <laughs> <or super> stupid. Супер. Супер. Супер. Супер. В этом очень старом доме, в рамах вместо стекол, стоит еще слюда Это молодец Виндоу, глаз По-моему, слюда Слюда Да Виндоу реально, слюда Yes, yes. In England now. In in England too? Yes? Okay. And now too. And we can Атаки гарсон. Это дурак. Но... of battery. new and for restoration. Yeah, wow. Дом Адама, построен в средние века. Сейчас там сувенирный магазин. Не дешевый, скажу я вам. Ох уж эти средневековые резчики по дереву! Такие затейники, такие юмористы! True. Alô, well, very serious, yeah. serious. Yes. And <laughs> you? <laughs> This is Monaco. Monaco. Monaco. This is uh, beer, lemonade, and Grenadines. Yes.